здравствуйте я дмитрий высотков сейчас те кто меня знает видят перед собой счастливого человека успешного предпринимателя любящего свою прекрасную дочь отца но так было не всегда я человек который не понаслышке знает что такое рак отчаяние и депрессия решение создать компанию пришло не от желания заработать денег а от желания просто выжить восстановить и сохранить здоровье себе и своим близким но обо всем по порядку Всю свою жизнь я придерживаюсь мнения, что ты есть то, что ты ешь. И на своем жизненном опыте я неоднократно в этом убедился. Первый раз я убедился в этом в молодости, когда я столкнулся с неизлечимым заболеванием нейродермит. Второй раз я убедился в этом в 2009 году, когда у меня обнаружили рак. После этого я прошел много не особо успешных методов лечения, назначенных неофициальной медициной, и как результат получил полное бесплодие. Я был абсолютно раздавлен. Но мое сильное желание жить, быть здоровым и иметь детей не позволило мне опустить руки. Через все это я прошел, с достоинством решил все проблемы, избавился от рака и стал счастливым отцом. Но это моя другая история. Смотрите ее в моем предыдущем видео. А сейчас давайте принесемся в 2014 год. Представьте себе, ресторан в городе Самары. Люди отдыхают, ужинают, и среди этого спокойствия бурно кипят мысли и рождаются идеи в головах трех мужчин, которые просто горят желанием быть полезными окружающим, привнести в этот мир продукты, которые помогут избежать любые болезни. Так зарождался новый проект Perfect Organics. От слов к делу. Легендарное подписание соглашения о создании проекта Perfect Organics в городе Санкт-Петербург. Подготовив производственно складские помещения площадью 680 квадратных метров, мы запустили бизнес с тремя ключевыми продуктами, которые дают человеку возможность получить полноценное питание. Full Power – питательный коктейль с витаминами, клетчаткой, растительными волокнами и всеми необходимыми белками. Multi Minerals 74 – комплекс 74 микроэлементами и минералами. Именно это количество компонентов содержится в плазме человеческой крови. Амла Экстра – сильнейшее средство против старения, клинически проверенное для очищения и восстановления печени, по международному тесту самый сильный в мире натуральный антиоксидант. Подготовительный этап пролетел незаметно. В начале 2015 года мы смогли объявить об официальном старте проекта Perfect Organics. Открыли головной офис в Санкт-Петербурге, а также первое региональное представительство в моем родном городе Самар. И в этом же году открылись представительства в других регионах, количество которых к концу года достигло 88. В это же время в разных городах по всей стране мы начали проводить первые официальные презентации проекта. Спустя всего 6 месяцев после открытия компании количество зарегистрированных участников проекта составило 5235 человек. А к концу первого года работы уже 10 523 человека. В первый месяц работы мы объявили для наших бизнес-партнеров соревнования на приз Автомобиль Volkswagen Polo а на третий месяц работы этот автомобиль мы выдали победителю, нашему партнеру из Краснодара Игорю Ротенко. После этого, на седьмой месяц, мы расширили производственно-складские помещения 680 до 1160 квадратных метров. К концу года количество продуктов довели с 5 до 47 наименований, плюс 36 наименований различных бизнес-инструментов для партнеров. Последний месяц первого года работы, декабрь 2015, мы закрыли с оборотом, выросшим 64 раза, по сравнению с оборотом первого месяца, то есть месячный оборот увеличился на 6200%. В июле 2015 года мы получили благодарственное письмо от президента Самарской Федерации самбо Алексея Юрьевича Земского. Письмо содержало хороший отзыв о наших продуктах, которые позволили спортсменам существенно улучшить показатели и занять призовые места на чемпионате России и чемпионате мира. Одним из выдающихся результатов использования нашего продукта спортсменами-самбистами являются достижения Игоря Червонова из Самары, вот некоторые из них. 21 ноября в городе Тольятти состоялся чемпионат Самарской области по борьбе с самбо. Впервые в истории этого вида единоборства бронзовым призером стал мужчина в возрасте 60 лет. Зрители, судьи и тренеры были поражены и не верили тому, что старый, по их меркам, человек одерживает одну победу за другой. Секрет успеха спортсмена, как оказалось, не только в силе воли и стремлении не отставать от молодых, но и в регулярном использовании разнообразных витаминно-минеральных комплексов и добавок компании Perfect Organics. Октябрь 2016 года. Рады сообщить вам о невероятных спортивных достижениях самарского самбиста Игоря Червонова. В свои 60 лет на прошедшем Хорватии чемпионате мира по самбо среди мастеров он завоевал бронзовую медаль. Мировое первенство проходило в городе поречи с 21 по 24 октября. Почетную бронзовую награду наш спортсмен получил в первый же день соревнований, уступив двум соперникам из Украины и США. Положительные качества нашего продукта также оценил и чемпион мира по футбольному фристайлу Супербол 2015 Тимур Алексеев из Екатеринбурга. На четвертый месяц работы проекта для наших бизнес-партнеров были объявлены трехмесячные соревнования, где призом для победителей должна была стать поездка на отдых в пятизвездочный отель. Уже на восьмой месяц работы компании мы вывезли отдыхать в Турцию группу партнеров в количестве 31 человек. Осень 2015 года ознаменовалась для нас и, в принципе, для всего мира, но мир пока еще об этом не знает, очень хорошей новостью в сотрудничестве с президентом Ассоциации Аюрведы России профессором Михаилом Суботяловым Мы выпустили в свет новый продукт, не имеющий аналогов в мире. Он обладает сильнейшим противовирусным действием и способен помочь человеку справиться с такими серьезными вирусами, как гепатит, всеми вирусами Герпеса, вирусом иммунодефицита и тому подобного. К тому же, в сравнении с мировыми ценами на подобные продукты, нам удалось сделать его очень и очень недорогим, но при этом по своей эффективности он превосходит практически все известные подобные продукты. Название ему дали «Даруна», что в переводе санскрита означает «беспощадный». В завершение первого года работы компании наш день рождения мы отметили празднованием в городе Самара, в окружном доме офицеров, где собралось 450 гостей. Партнеры приехали на праздник из самых разных уголков нашей страны. Прекрасным итогом первого года работы стали хорошие достижения наших бизнес-партнеров и их ежемесячные начисления размером в несколько сотен тысяч рублей. А бизнес-партнеру из Краснодара Игорю Ротенко за первый год работы общим итогом удалось получить начисление размером более полутора миллиона рублей. Для того чтобы украсить наш день рождения, мы пригласили известный музыкальный коллектив Via Лейся Песня! их великолепный концерт и завершил наше празднование первой годовщины компании. 2016 год. Второй год работы. Этот год стал для нас очередным прорывом и хорошим ростом. Мы открыли еще 75 региональных представительств и к концу второго года их стало уже 163. В марте 2016 года мы обзавелись вторым официальным представительством в Москве. Количество наименований продуктов 47 за первый год увеличили до 110, а также бизнес-инструменты для партнеров с 36 возросло до 49 наименований. Количество партнеров проекта к концу второго года возросло с 10 523 человек в первом году до 36 676 человек, что в три раза больше итогов первого года работы. Июнь месяц ознаменовался открытием регионального представительства в другой стране. Мы начали свою деятельность в Алмате, Казахстан. Летом мы начали открывать первые региональные представительства на Дальнем Востоке, а в августе добрались и до Байкальского региона, провели семинары сразу в двух городах – Иркутск и Улан-Удэ. Осенью в Петербурге мы провели первый форум «Новая реальность», на котором присутствовали 180 партнеров проекта, показав этим свою серьезную заинтересованность в построении бизнеса с Perfect Organics. Приятным и неожиданным сюрпризом для нас явилась победа дизайна банки нашего питательного коктейля на международном конкурсе PentaWords, посвященному дизайну упаковки. Престиж конкурса весьма высок во всем мире, так что даже бронза – это очень почетно. В этом году для наших бизнес-партнеров мы запустили программу ежегодного бесплатного отдыха, и в октябре более 10 человек бесплатно поехали отдыхать в Индию с проживанием в пятизвездочном отеле. В декабре под Новый год, пройдя через серьезные трудности, мы сделали себе очередной подарок. Выпустили в свет продукт, не имеющий аналогов в мире – устройство очистки воды Увшинграф. Его мощность и способность очистки воды просто потрясают человеческое воображение. Например, налив в него всем известную полу, на выходе вы получаете чистую воду. Но это еще не все. Кувшин не просто очищает воду от вредных примесей, но и оставляет в ней необходимые нашему организму микроэлементы, такие как магний, кальций и другие. К тому же кувшин Граф делает воду биологически активной, то есть водой, которая имеет сильно выраженные целебные свойства. Вот такой доказательный эксперимент с кувшином графа и бабами может провести любой пользователь прямо у себя на кухне, на любой воде, которую он привык использовать. Ну и конечно же не обошлось без празднования дня рождения компании. Свою вторую годовщину мы отмечали в Москве, в концертном зале Измайлова, где собралось уже не 450 человек, как на первой годовщине, а более 700 наших бизнес-партнеров. В конце празднования второй годовщины на сцене концертного зала был показан великолепный мюзикл «Баллада о маленьком сердце» — шоу от лучших профессионалов с участием лучших молодых талантов страны. Это было потрясающее представление, ни один человек в зале не остался равнодушным, весь зал аплодировал стоя очень и очень долго. 2017 год, третий год работы. В этом году для наших бизнес-партнеров мы запустили программу «Автобонус». Тем, кто довел свой бизнес до определенного уровня, мы выдавали в подарок первые автомобили. За этот год 9 бизнес-партнеров заработали право получить в подарок новые автофирмы Toyota. Первые представительства на Дальнем Востоке, как было уже сказано, начали открываться у нас еще летом 2016 года, а в феврале этого года в городе Хабаровск мы провели первый официальный семинар компании. Летом этого года мы со стойкостью пережили тяжелые испытания. Землю, на которой находились наши производственно складские помещения, продали под застройку жилого микрорайона. В нашу задачу входило перевести склады и оборудование с площадью около 1400 квадратных метров на новую площадь, без остановки производства и отгрузки продукции в региональные офисы. Мы сделали это так четко, что ни одно из наших региональных представительств даже не заметило этого. В июне группу из лучших бизнес-партнеров мы вывезли в Исландию на легендарный корабль добычи сырья для нашего продукта Multiminerals 74. Осенью в Санкт-Петербурге состоялся наш второй форум «Новая реальность», на котором количество участников со 180 в прошлом году возросло до 237 человек. В октябре нашим бизнес-партнерам в программе ежегодного бесплатного отдыха мы предоставили отдых в Турции с проживанием в пятизвездочном отеле. Всего за третий год работы количество наших региональных представительств увеличилось со 163 в прошлом году до 222 офисов. То есть за три первых года мы открыли 222 офиса. Неплохая круглая цифра получилась. Количество наименований продуктов со 110 в прошлом году увеличили до 137 наименований, плюс бизнес-инструменты для партнеров 49 до 50 наименований. Количество зарегистрированных участников в проекте с 36 676 в прошлом году увеличилось в этот год до 55 431 человека. В конце года мы отметили свою третью годовщину с большим размахом в Москве, в концертном зале Измайлова, где собралось уже не 700 человек, как на второй годовщине, а 980 бизнес-партнеров. Для того, чтобы третья годовщина Perfect Organics навсегда осталась в памяти и в сердцах наших гостей, мы пригласили на нее известных на весь мир артистов. На нашей сцене выступали люди легенды, настоящие творцы своей жизни, те самые, которых мы обычно не видим только на видео или в интернете. Легендарные танцоры-инвалиды Мали и Сяо Уэй Сяо. С ними вместе не менее известный человек легенда, известный всему миру слепой виртуоз игры на фортепиано Сунь Янь. И, конечно же, в продолжении нашего праздника состоялся шикарный банкет для лидеров нашего проекта. 2018 год, четвертый год работы В начале года мы выдали своим бизнес-партнерам в подарок еще два автомобиля Toyota. К концу года количество открытых региональных представительств с 222 в прошлом году довели до 264. Количество наименований продуктов со 137 в прошлом году увеличили до 178 наименований плюс бизнес-инструменты для партнеров с 50 до 69 наименований. Количество зарегистрированных в проекте с 55 431 человека в прошлом году увеличилось в этот год до 114 850. В программу ежегодных бесплатных путешествий квалифицировалось еще три новых человека, и целая группа наших партнеров поехали отдыхать в Иорданию. В этом же году более 20 наших партнеров бесплатно ездили отдыхать в Африку. Летом этого года в одном из самых живописных мест Ленинградской области на базе отдыха Green Village мы провели первый президентский саммит, где собралось более 40 партнеров, серьезно настроенных на расширение своего бизнеса. Осенью на нашем форуме «Новая реальность» в городе Санкт-Петербург собралось более 400 партнеров, что явилось абсолютным рекордом за все четыре года работы нашего проекта. Ну и, конечно, завершилось это торжественное событие шикарным банкетом, на котором нас поздравил Игорь Корнелюк, звезда российского шоу-бизнеса. Отличительным запоминающимся событием 2018 года, которое вошло в историю развития Perfect Organics, стало объявление жилищной программы и выдача в награду первой бесплатной квартиры в городе Ростов-на-Дону. Еще одним приятным и очень ярким моментом осени 2018 года явился тот факт, что партнер нашей компании из города Екатеринбург Владимир Степанов на чемпионате мира по армрестлингу в Турции завоевал титул чемпиона мира. На протяжении всей истории компании мы всегда выявляли новые потребности клиентов и старались максимально удовлетворить их. Ведь одно из главных стремлений, которое отражено в нашей цели – это то, что мы работаем для людей. Все, что мы делали, мы делали для максимальной пользы клиентов и всегда стремились предоставить им то, что действительно нужно. Все это время мы находились в постоянном движении, никогда не унывали, в любой ситуации активно действовали и двигались вперед, продолжали развиваться, совершенствовались и делали все так быстро, насколько это было возможно. Благодаря активным действиям мы продвигали продукты даже в самых сложных условиях. За этот короткий срок, постоянно повышая скорость и активно действуя, мы создали большое количество новых продуктов. А благодаря скорости развития, нашей активности и изобретательности мы стали одной из первоклассных дистрибьюторских компаний. На всем этом пути мы придерживались следующего принципа. Нам не важно, куда дуют ветра, мы ставим нужные паруса.